В ближайшие несколько дней на YouTube будет массовое хвалебное видео о новом бесплатном режиме в Call of Duty под названием Warzone. Но действительно ли эта игра такая крутая? Сегодня я расскажу о новом режиме в Call of Duty, почему она убьет PUBG и в частности Apex, а также я в конце расскажу коротко свое мнение про Gulag. В действительности о Warzone слили информацию задолго до анонса. Даже был ролик, где сливали геймплей и тренировки. Но это была всего лишь мизерная часть этого режима. Перед тем как вы сыграете в первый раз в Warzone, у вас на экране выскочит уведомление в виде того, что вы должны прийти обучение. Скажу это реально крутая обучалка, где очень хорошо и круто объясняется, чем что и как играть в королевской битве. В Warzone есть два вида: это королевская битва и добыча. В королевской битве мне казалось, что уже придумали все, что только можно. Например, то же самое, что есть умения в Apex или различные энергетики в PUBG, даже световые мечи в Фортнайте. Однако разработчики Hall of Duty просто обоссали все предыдущие сурвайвалы, как их вообще называют и подготовили очередной сюрприз. И эта система контрактов действительно меняет ход боя. На карте раскиданы специальные планшеты с заданиями, подняв которые игрок в течение определенного времени должен что-то сделать. Например, открыть три ящика с экипировкой. В самих этих ящиках будут крутые оружие и различные бонусы. Также плюсом будет за выполнение задания можно получить, к примеру, противогаз, который защищает от газа. Но если честно, в первый день игры всем было насрать на эти контракты и в основном все тупо бегали и убивали друг друга. Как динамика в этой игре реально очень большая, и в основном нету времени сидеть где-то там в жопе. Надеюсь, это так и останется. А причина большой динамики игры заключается в том, что если справедливо умер от какой-нибудь крысы или фонарного выстрела, можно задуэлиться, то есть после смерти у вас будет возможность вернуться на поле боя. Но лишь один раз. К примеру, после того как ваши персонажи убьют, она отправится в ГУЛАГ. Это большая арена, на которой игроки сражаются за возможность вернуться обратно. Но вас, любого от случайного игрока, которого убили, который тоже попал в эту локацию, бросают небольшую небольшую предпомещение. И в течение короткого времени вы должны воевать с одинаковыми оружиями. По истечении времени появится флаг за захват, которого игрок получает победу. То есть вы должны убить друга или же захватить флаг. Но сражение там очень динамично и короткое. каждый хочет быстрее вернуться в бой. И это реально круто. Однако, даже если ты там катку в кулаге на твоей команде есть шанс вернуть тебя в бой при помощи магазина там за определенную сумму денег можно провести возрождение союзника играя в команде с друзьями это возможно дает огромное преимущество а вот в команде со случайными игроками лично меня ни разу не возрождали каждый копит деньги чтобы заказать какую-то авиаподдержку или бомбеж какую-то и что еще Но там очень много вещей думаю в ближайшее время там еще будет очень много ассортиментов интересных А теперь не. Немножко о второй виде игры, это добыча называется. Этот режим работает немного иначе, хотя базовые элементы королевской битвы здесь имеются, игроки высаживаются на огромную карту, после чего начинают активно зарабатывать деньги, для этого нужно выполнить разные контракты, убивать других игроков или искать ящики с деньгами. Цель одна, собрать миллион долларов на команду. Правда есть целый ряд уточнений, которые играют ключевую роль. Во-первых, после смерти персонаж теряет часть своих денег, Возрождаясь через определенное время парашютом, то есть, если вы бегаете с наличной информацией, то вас рано или поздно убьют и заберут ваши деньги. То есть, значит, кеш нужно отправлять на счет. Для этого есть место выгрузки с вертолетом и воздушные шары. Их можно найти в ящиках с боевой припас. Накопив деньги, вам нужно найти шар, это тяжело, и пойти на место выгрузки. Заказать вертолет и загрузить в него и наличку. Стоит напомнить, что при заказе вертолета всем игрокам показываются уведомления, что на этом месте будет погрузка. И сразу появляются шакалы, которые захотят поживиться вашими деньгами. И пока вы в ожидании выгрузки в локации с иконкой, копилки всегда ведутся очень много пристрелов. Именно там играть веселее всего. И не забывайте и выружать деньги постоянно с постоянной бегать наличкой. Это просто тупо. Также самых богатых игроков на карте будут отмечать специальными иконками, по которым легко определить, где эти олигархи находятся. Конечно же, на иконку с мешком денег сразу сбегаются те, кто желает выбить деньги из игроков и забрать их себе. Это порождает цепочку различных тактик. Можно нападать на богачей самому, а можно подождать, пока кто-то на них нападет, и в конце добить обе команды и забрать с них деньги. И в частности, в основном так и происходит. В режиме добычи все стратегии хороши, ведь просто бегать и стрелять неэффективно. Еще нужно помнить, что в этом режиме вы можете использовать свое оружие сразу то есть не обязательно после приземления бегать по ящикам в поиск оружия, оно у вас уже есть, стоит заранее подобрать комплект для боя, дабы на момент высадки уже иметь правильные модули, хотя иногда подбирать оружие с убитых врагов, так как там бывают интересные стволы, которые у вас еще заблокированы, да и патроны тоже не резиновые, если в вашем автомате пуса, то лучше взять хоть что-то у врага, чем бегать голым. то в заключении, если кто-то не понял, в режиме добычи ваша цель собрать быстрее остальных команд 1 миллион долларов, то есть команда которая быстрее соберет нужную сумму она и выигрывает не стоит забывать что тут вы возражаетесь бесконечно с промежутком 10 секунд на последних хочу сказать что Колдак по мне станет новым хитом и в скором времени она убить все очередные новые новые рекорды по онлайну ведь этот режим я повторяюсь что она абсолютно бесплатно и любой может скачать через battle.net теперь очень коротко гулаге как по мне в Activision все ебанулись прям ебанулись назвать арену ГУЛАГ, это отчасти плевок русскоязычный сегмент и когда я говорю русскоязычный, я имею в виду все страны СССР. Я не буду кричать, мол, не играете, это русофобная игра и прочая хрень. Это и так есть. Мне просто интересно, на кой хер Activision назвали эту арену ГУЛАГ. Можно было придумать овер до хрена название, но они написали именно ГУЛАГ. И да, кстати, Activision поняли, что обосрались с ГУЛАГом и спустя 6 часов поменяли название текста. Но в озвучке до сих пор идет слово "гулак". В скором времени они это поменяют. Но зачем это было сделано, мне не понять. А что вы думаете по поводу нового режима Warzone? И сыграли бы вы, не на ГУЛАГ? Пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и всем пока.